В этом уроке обзор конструкторов ботов в PuzzleBot. Мы с вами разберем полностью сам конструктор, то, как создаются боты, как они настраиваются, какие здесь есть кнопки. Мы с вами посмотрим на того бота, в котором вы проходите это обучение. Я покажу, каким образом я его настроил, то есть каким образом вызываются все необходимые функции. И этого урока вам будет достаточно, чтобы настроить своего полноценного рабочего бота на платформе PuzzleBot в Телеграме. Давайте обо всем этом поподробнее. Начнем сразу с приятного, я напомню вдруг, если вы не знаете, меня зовут Евгений Карташов и Я записываю сейчас бесплатный курс по платформе PuzzleBot, который научит вас создавать полноценно ботов Это уже не первый урок, на данный момент это будет у нас уже третий урок Мы уже с вами прошли достаточно большое обучение, где смотрели разные функции меню Посмотрели всю навигацию, разобрались с тем, как вообще работает эта платформа. Теперь для вас действует еще одно специальное условие, специальная акция. Это возможность получить плюс 7 дополнительных дней а, к любому из ваших оплачиваемых тарифов. Для того, чтобы воспользоваться этим приложением, нажмите на ссылку регистрации, которую вы видите на экране. Вот здесь она находится. Или на ссылочку вот эту, то есть за кнопкой регистрации на платформе. Вы проходите регистрацию на платформе PuzzleBot, создаете ботов и когда будете готовы, оплатив любой из тарифов, вы получите к нему плюс 7 бесплатных дней именно оплачиваемым вами тарифом. И второй момент, для того, чтобы вы не пропустили никакие последующие уроки по ботам, которые мы с вами настраиваем, я все это добавляю в бота. и как только записывается новый урок, вы получаете уведомление. Соответственно, если вы уже находитесь на обучении, вы уже получите уведомление, что я записал этот урок. Для того, чтобы вы, если вдруг вы еще не подписаны на бота, не пропустили следующие уроки, нажмите на кнопочку «Обучающий бот» в Telegram, вас поприветствует бот, вы сразу же увидите у него такое приветственное сообщение, где он обратится к вам по имени, вы будете нажимать на кнопочки, и в данном случае вы увидите всю структуру того, как работают боты. Договорились? Теперь давайте переходить к обучению. В данном случае мы с вами будем рассматривать именно меню «Конструкторы». Это та логика, которая задает абсолютно все коммуникации, все функции и действия в рамках вашего бота, который вы уже на прошлом шаге добавили в «Пазлбот». Давайте посмотрим, что это за конструктор. Ну, быстро побежимся по меню. Вверху у нас есть ссылка на главную страничку «Пазлбота». Здесь у нас ссылка находится на личный кабинет То есть вы возвращаетесь вот сюда А если вы наведете мышку на название вашего бота В данном случае написано Евгений Карташов То у вас будет список тех ботов, которые вы добавили в э, сервис PuzzleBot Дальше у вас э, ну, есть кнопочка называется конструктор Она вас возвращает на главную группу Главную группу настроек И здесь есть вот такая штука, называется основная группа В данном случае, если вы э, в последующем будете настраивать многоуровневые боты Где пользователь, к примеру, который оплатил какой-то уроков, должен получить доступ к каким-то другому меню Вы можете настроить вложенность меню То есть у нас, допустим, вот этот бот, который сейчас работает У него сейчас записано два урока, Плюс будет добавлен третий урок Uh, это все будет добавляться к нам в меню, вы будете нажимать на кнопочки, и вас будет переключать на ссылочки, где вы, точнее говоря, вам будет, будет отправлять информацию, где вы все это будете видеть. Но представим, что есть некий платный продукт, и нам необходимо для него настроить отдельное меню. В этом случае вы нажимаете на основная группа, создать группу, переключаетесь, и вы видите вот пустое меню, где вы теперь можете снова творить и создавать определенные тонкости. Это то, что касается именно групп. И таким образом вы можете настраивать многоуровневое uh, обучение, уровня вложенное меню, в котором у вас будут ваши продукты, ваши услуги и прочее. И а, доступ будет выдаваться по условиям. Допустим, оплатил продукт, не оплатил продукт. Но это такие продвинутые фишки мы больше их, мы это будем дальше рассматривать. С правой стороны мы видим колокольчик. В данном колокольчике отображаются все происходящие важные события. То есть вам написали сообщение, вы добавили ресурс-бот, то есть какие-то важные функции. Если вы нажмете на... Меню с левой стороны, вы просто откроете ну, навигацию, где вы сможете вернуться в настройки вашего аккаунта и прочего, что здесь мы с вами видим? Первая кнопочка в нашем конструкторе это функция, которая сохранения, то есть применение изменений. То есть, если мы произведем какие-то настройки, добавим, допустим, какой-то блок, и мы хотим его просто сохранить. Да? То после того, как мы нажмем на эту кнопочку, этот блок будет добавлен То есть это кнопка сохранения действующих элементов Внизу мы видим возможность приближать, отдалять блоки и следующая кнопка это центрация то есть центровка да, объектов то есть мы можем куда-нибудь уйти то есть у нас такой сложный бот потом нажимаем на нее и возвращаемся то есть центр нашей таблички будет центр нашего бота будет отображен по экрану далее здесь у нас есть поиск то есть мы будем задавать определенное название нашим ботом к примеру к примеру там купил продукт купил продукт один, допустим, то есть у нас вот есть такой блок Мы нажимаем сохранить, чтобы он применился И если у нас, допустим, будет какой-то огромный бот И нам нужно найти какой-то блок Мы сможем находить его по поиску да, То есть мы будем писать в поиске, нажимать и будем его находить Поэтому логику, которую вы задаете И название всем блокам, которые вы задаете Задавайте для вас То есть это именно для вас блоки То есть клиент, пользователь их видеть не будет Дальше у нас есть здесь настройки да, то есть бот может срабатывать по определенным дням и времени, может быть какая-то промежуточная фраза, можем, может редактировать списки групп, то есть как работают пользователи. В данном случае мы сейчас с вами с этим работать не будем. Да, то есть я удалю вот этот блок. А, ну и касательно удаления. Да, если у нас есть какой-то блок, в любом из блоков есть вот такая функция, кнопочка да, «Красная корзина» либо красная корзина с левой стороны. Нажимаем на удаление, удалено. Блоки, которые мы будем удалять, будут подчеркнуты как удалено. Для того, чтобы изменения полностью были применены, нам, опять же, необходимо нажать на кнопочку сохранения. Таким образом, мы сохраняем действия по удалению, созданию новых блоков. Давайте теперь попробуем посмотреть, что вообще есть в самом конструкторе. Все блоки, все функции, все задачи создаются через кнопочку «Добавить». То есть вот она таким образом выглядит, да, плюсик добавить команду, нажимаем, Нас встречают три блока. Это есть обычная команда, это есть онлайн-команда и есть условия. Мы сейчас с вами не будем разбираться, как работают онлайн команды и условия, я просто поясню. Допустим, у нас есть а, какие-то продукты в нашем а, а, боте, да, либо какие-то функции, то есть, к примеру, человек регистрируется, заполняет анкету, и вам необходимо задать определенное условие, что, допустим, этим человеком заполнена анкета в данном случае мы можем проверять условия то есть он заполнил анкету или не заполнил он купил продукт или не купил и в зависимости от этих условий формировать дальнейшую логику а обычная клави... обычная команда это стандартный бот именно тот который вы видите у меня в уроках, да то есть это кнопки в вашем то есть кнопки которые вы нажимаете готов согласен получить урок следующий урок то есть все это настраивается и по крайней мере я это настраиваю через обычные блоки я напоминаю что для вашего удобства я рекомендую всегда устанавливать адекватные и понятные для вас названия, допустим старт работы бота, то есть это название команды, сейчас если я нажму на левый экран, то есть в любом свободном месте у нас будет добавлен блок, в данном случае он пустой, Да, то есть просто у нас есть вот определенный блок, с которого начинается работа с ботом, мы можем его открыть и посмотреть, что у нас здесь есть, у нас есть дополнительные настройки, у нас есть определенные действия. А у нас есть блоки, которые мы будем вкладывать в нашего бота Допустим, когда вас встречает бот Давайте просто посмотрим То есть в моем случае, когда вас встречает бот Я загружаю определенное изображение Давайте я вам продемонстрирую Допустим, я просто сфотографирую вот эту картинку Вы не видите этого на экране Но я сейчас копирую картинку бота Сейчас я ее загружу в бота И напишу определенный текст И нажму сохранить Теперь, когда пользователь начинает бота со мной, ему, определен... ему улетает вот это сообщение. Давайте я его, точнее говоря, покажу просто. Ему прилетает вот это сообщение и определенный текст описания к нему. То есть в моем случае я пишу, что там я ставлю переменные. То есть вот здесь можно вызвать список переменных, где мы можем указать name пользователя, да, то есть имя пользователя, к которому мы обращаемся. Pierce name, допустим. И вот мы вставили переменную, я, допустим, пишу, что... Доброго времени. Вы начинаете обучение в рамках курса X. Вы готовы? Ну давайте вот таким образом просто сейчас применим текст. У нас, соответственно, задается эта перемена. Мы нажимаем на применить. То есть э э э мы Добавили в нашего бота изображение и ввели в него определенный текст с переменной, которая будет подставлять имя пользователя. Переменные можно использовать, можно не использовать просто как практический опыт. Есть люди, которые называют себя, не знаю, какой-нибудь э, хозяин, барон, там, или не знаю президент. Если вы хотите, чтобы ваш бот обращался к таким пользователем с упоминанием их имени, вы можете использовать переменную. Но чаще всего этого делать не обязательно. Вы можете просто написать доброе время, готовы начать обучение. Так, это что касается у нас э, добавления изображения. У нас есть блоки, в которых можно добавлять изображение, можно добавлять просто текст. В данном случае текст — это будет просто такой же блок, в который мы... Давайте я буду просто скопировать текст для удобства. И будем его добавлять. Добавили текст, нажимаем «Сохранить». Обращаю ваше внимание, что если вы все это делаете вот таким образом, как делаю я прямо сейчас, то э, у, у нас пользователи будет сразу же отправлено изображение с текстом и сразу же после него будет отображ... отправлен текст то есть без пауз, словно вы вот просто залпом на человека вылили ваше сообщение для того чтобы этого не допускать, мы в последующем эти блоки будем разделять то есть у нас будет в первом блоке изображение с картинкой, допустим кнопка человек нажимает на кнопочку, появляется второе сообщение и прочее ну, давайте я просто вам продемонстрирую как это правильно делать то есть раз, здесь мы добавляем к примеру текст пишем, что это там первая фраза Просто для удобства. Введем текст, нажимаем ⁇ Сохранить ⁇ и готово. А, и в таком, вот таким образом человеку будет отправлено сообщение 1. Здесь мы, допустим, добавим кнопку, и после того, как он нажмет на кнопку, ему будет отправлено сообщение 2. Вот это я вам сейчас просто показываю, что мы можем, какие могут быть функции вложенности в саму команду бота. То есть здесь может быть текст. И плюс еще бывает такой формат, связанный, опять же, с изображением. Это когда отправляю текст и внизу текста сообщение, то есть изображение, какая-нибудь гифка или какой-нибудь текст Иногда это очень хорошо и красиво выглядит, давайте я вам продемонстрирую, как это выглядит Это настраивает через вот эту кнопочку, то есть здесь вот добавление медиа, мы, заберем, мы возьмем, добавим ту же самую картинку То есть я добавляю ту же самую картинку, произошла подгрузка, после чего я удаляю и нажимаю на сохранить Вот, а чем принципиально будут отличаться вот эти два сообщения? В первом сообщении у вас картинка будет сверху и под ней текст, а в формате 2, когда мы добавили медиофайл, у нас будет текст и под ним картинка. Иногда это выглядит просто красивее. Могу продемонстрировать пример сейчас очень быстро. Давайте сейчас мы перейдем тогда в наше основное меню. Каким образом это настраивается? Вот смотрите, допустим, первое сообщение, когда у нас текст находится сверху. да, То есть мы загрузили картинку, и к нему идет описание. И вот как раз, как я вам говорил, идет кнопочка готов. После нажатия на кнопочку готов, идет переход на, другого, на другой блок. То есть они не идут каскадно один за другим. А что касается, так, а что касается а, и, а, при, применения... Так, совет по оплате... Да, сейчас я сделаю скриншот, покажу, как это выглядит. Вот смотрите, вот таким образом выглядит сообщение, в которое вкладывается э, э, текст. Да, то есть мы вверху у нас есть текст, а снизу находится изображение. Иногда таким образом это выглядит э, лучше, чем когда у нас идет текст сразу, точнее говоря, когда у нас идет описание по тексту. В данном случае просто смотрите, как вам удобнее, как вы хотели бы это настраивать. Дальше. То есть это вот то, что касается текста и возможности добавлять к нему определенные блоки. А что мы можем сделать еще? Мы можем добавить видео. То есть логика та же самая, это как, как изображение. То есть мы загружаем видео и добавляем к нему определенное описание. А, сейчас этот блок удалю. То есть он ничем не отличается от работы с изображением. Дальше мы можем загрузить аудио, то есть если у вас предусмотрено, что вы записываете какие-то аудиосообщения, и вам нужно симпровизировать логику, словно вы написали или записали какое-то живое аудиосообщение, вы его спокойно записываете на вашем компьютере или на телефоне, после чего добавляете его как аудио. Оно будет отправлено человеку именно так, словно это не запись, как mp3-файл, который вы включаете, прослушиваете, а так, словно она была надиктована. Это очень классно выглядит и хорошо работает. Также к нему можно задать описание, ну и обычную клавиатуру, либо инлайн-клавиатуру. Про клавиатуру мы посмотрим чуть дальше. Дальше у нас есть возможность отправлять документы, если вы отправляете вашим покупателям какие-нибудь pdf-файлы, pdf-файлы, просто по-разному любят, называют pdf, либо вы хотите отправить какие-то. В общем, документы, да, это то, что не попадает под категорию видео, изображение аудио. Вы это делаете через документ. Вы можете отправлять геолокацию, можете отправлять документ, либо можете отправлять медиагруппу. Медиагруппа подразумевается, если вы хотите отправить а, вот как карусель, то вы хотите отправить 5 фотографий, к примеру, да, то есть какое-то определенное количество фотографий, то вы их все добавляете, и пользователь получает как галерею. Но когда вы в Телеграме отправляете сразу там 5 фотографий, и они отображаются вот как одним документом который вы открываете и листаете. Вот эта функция именно идет через медиагруппу. А дальше а, здесь есть блоки: форма ввода. Блок форма ввода это та функция, которая позволяет вам, сейчас я медиа удалю, а то он ругается, если неправильно заполнить. А, форма ввода это та функция, которая позволяет вам задавать вопросы пользователя, анкетировать его и сохранять ответы в карточку вашего клиента. То есть, к примеру, вот там у вас регистрация идет на вебинар, либо пользователь заказывает неопределенный товар. И вам нужно знать, из какого он города, да, сколько ему лет, или на какую сумму он на какую сумму он ориентируется. Вы можете дать название определенной формы, допустим, там доход пользователя, и вводите переменные даты, что конкретно вы у него спрашиваете. Да, то есть, это может быть. А обычный блок, это может быть несколько, то есть это может быть, ну вот как здесь показано, что вы проводите анкетирование, выберите варианты, под кого вы подходите, допустим, пенсионер, студент, домохозяйка, бизнесмен, предприниматель, ну в каждом бизнесе специфика своя, да, то есть у вас какие-то свои варианты того, чтобы спрашивать у человека, и он выбирает эти варианты, и все эти варианты записываются в карточку вашего клиента, дальше может быть тайм-аут, это ожидание перед тем, как будет происходить следующий блок, ну к примеру, то есть, пользователь, вы задаете пользователю какие-то вопросы, а он не отвечает вообще. да. То есть, И вам необходимо сделать так, чтобы бот ему отправил сообщение через определенное время. Или чтобы он отправил пользователю блок сразу же после того, как он ополнил какую-то форму. То есть, вам необходимо какие-то тайм-ауты вставлять. Вы используете форму с тайм-аутами. Товар, соответственно, это функция использования интернет-магазина, выбор списков. А результаты, то есть это если вы проводите определенную викторину, да и вам необходимо показать пользователю там сколько он ответил правильно или неправильно, это все делается через списки результатов. Ну и Google слайдер, возможность отображать а, картинки. Преимущественно в этом боте, в этом в рамках этого курса мы с вами будем разбирать стандартные группы, да, то есть это возможность отправлять разные медиа сообщения. Ну и, может быть, рассмотрим еще блоки для ботов, формы вводов, да, когда пользователь отвечает на наши вопросы, и мы по ответам сохраняем данные в его карточку. Если вам интересны какие-то дополнительные блоки, соответственно, пишите ваши варианты в комментариях. Далее, что важного мы с вами не посмотрели? А это то, что касается вопросов, связанными с кнопками. То есть обратите внимание, если мы вернемся к Боту, которого мы используем да то есть в рамках нашего обучения то в рамках в рамках нашего сообщения мы используем клавиатуру да у нас есть инлайн-клавиатура есть обычная клавиатура у них есть определенные отличия в зависимости от того к какому типу контента их можно применять и какие есть вообще ограничения обо всем этом сказано в в базе знаний если вы откроете блок с конструкторами да то есть есть вот допустим инлайну моды это возможность делать всплывающие тексты в которых вы вводите определенные даты да давайте я сейчас приближу экран чтобы вам было проще то есть картинки так и не очень хорошо видны так, сейчас. то есть инлайн команды это те команды которые можно будет вводить вот прямо сверху телеграмма да то есть пользователь соответственно, начинает вводить определенный текст, и у него идет подсказка вот определенных ответов. да. То есть в данном случае, например, показывается, что а, можно упомянуть бота а, в, рамках, а, ну, в рамках переписки, то есть мы вводим название бота и пишем ключевое слово. То есть таким образом можно задать логику для интернет-магазина. Допустим, я хочу купить там стул, и он показывает, например, там, для кухни, для, там, не знаю, для спальни, для отдыха, для дачи. Ну, как пример, да, и вы выбираете из этого пункта. То есть это можно настраивать через инлайн мод, через мод, да, то есть мод. Здесь есть определенные, ну, то есть характеристики, как это настраивается, и есть блоки, которые указывают на ограничения, да, потому что у нас есть стандартные блоки. Есть инлайн-блоки, да, гру грубо говоря, стандартная клавиатура и инлайн-клавиатура, и они имеют определенные ограничения. В моем случае я использовал просто инлайн-клавиатуру. То есть в моем случае мы вводим определенный текст и необходимо каким-то образом начать коммуникацию с потенциальным, ну то есть подписчиком клиента. Я просто добавляю кнопку. После того, как пользователь нажимает на кнопку, он переходит на следующий блок. Давайте мы реализуем именно вот этот блок, потому что это то, на чем будет строиться вся работа с вашими ботами. Да, сейчас открываю для уроков. Мы удалим текст снизу, то есть у нас есть изображение с текстом и снизу просто текст. Кстати, если вы добавляете определенное количество блоков, и вам необходимо их позднее удалить, либо поменять их местами, вы можете нажимать, если поменять местами на стрелочке вверх-вниз, и блоки будут у вас перемещены, да? А если вы хотите удалить, то рядом с каждым блоком есть вот такая вот три точки. Нажимаете на них и можете удалить. И также есть возможность копировать блоки и вставлять в другие. Допустим, давайте покажу пример. Мы, у нас вот есть блок, мы нажимаем на стрелочку. У нас здесь есть копировать блок, вставить блок, дублировать блок. Если мы нажмем на дублировать, он будет скопирован и вставлен еще раз снизу. Если мы нажмем на «Скопировать блок», скопировать блок. Вот, первое скопировать блок. После чего мы открываем другой блок и нажимаем Ставить. То этот блок будет скопирован в другой блок. То есть, таким образом мы можем легко и быстро переносить содержимое из блоков в разные секции. Таким же образом, вы можете открывать потом другие группы, переносить туда информацию. Давайте сейчас быстро смоделируем ситуацию, что пользователь на нас подписываются и нам необходимо начать с ним коммуникацию то есть мы просто быстро осматриваем каким образом работает у нас конструктор то есть нам необходимо сейчас добавить вот сюда кнопку давайте будем использовать обычную клавиатуру вводим текст, допустим, там готов, обучение а, и у нас есть функция в кнопках у нас может быть переход к команде или условию в данном случае все, что мы с вами создаем то есть вот старт работы блока, первый текст — это команда. Это то, что должно произойти в момент нажатия на кнопку. То есть это команда. Это может быть начало диалога, это может быть веб-приложение, ссылка. То есть, допустим, когда я ставлю ссылку и говорю, что вы можете пройти регистрацию на платформе PuzzleBot, я ставлю веб-приложение и ссылка. Человек нажимает на эту ссылку, и он переходит, соответственно, по внешней ссылке на обучение но в данном случае нам нужно с вами зациклить, точнее не зациклить, а начать обучение в рамках перехода между блоками поэтому мы ставим переход к условию и, и сейчас нам необходимо просто ввести название нашего блока он у нас называется да, то есть мы просто начинаем вводить слово первое, вот первая фраза и нажимаем на ok после чего мы закрываем блок и все, то есть у нас бот открывается, встречает человека картинкой, обращением к нему, и, соответственно, кнопкой. После того, как человек нажимает на эту кнопку, его перебрасывают на вторую фазу, на вторую фразу. Если бы мы этого бы не сделали бы и оставили бы просто как мы делали это ранее, то есть, вот эти два сообщения сразу, то и первое, и второе сообщение без каких-либо задержек, без каких-либо действий со стороны пользователя отправлялись бы нашему человеку, да, то есть, нашему подписчику или потенциальному клиенту. Вот таким образом задается логика всех, ну, то есть, всего бота. То есть, смотрите, к примеру, то есть мы в данном случае мы здороваемся с человеком, обращаемся к нему, проверяем на определенные условия. И отправляем его в меню. То есть в меню у нас, соответственно, идут записанные уроки. При нажатии на кнопочки, человека перенаправляет на уже ранее, точнее говоря, не ранее, а уже записанный на бот. Ну и везде стоит кнопочка, которая отправляет человека для регистрации на сервис PuzzleBot. Это что касается конструктора. То здесь нет ничего сложного. Вам необходимо понимать, какая должна быть логика у вашего бота. Потому что когда вы понимаете какая логика вашего бота, вам гораздо проще задать все эти условия и просто их принести на бумагу Поэтому вам необходимо изначально составить логику вашего бота, чтобы вы понимали, что вы строите Что мы с вами еще не обсудили, это дополнительные настройки и действия а Какие у нас могут быть здесь действия и дополнительные настройки? Давайте попробуем сразу действия, раз я их открыл Добавить действия а Действия это то, что должен сделать бот в рамках взаимодействия с вашим подписчиком то есть он может отправить или вызвать определенную команду или условия то есть пользователь выполнил что-то, да, он может даже не нажимать на кнопку, а просто вот с ним произошло это действие, и вы его автоматически отправляете на какую-то команду условия. Вы можете отправить ему случайную команду из команд. Этим можно моделировать историю, когда а, идет взаимодействие с ботом, и пользователю необходимо отправлять случайные варианты. Не всегда один и тот же, а именно случайные. То есть вы можете отправлять ему случайную команду. То есть вы можете задать варианты ответов, варианты голосования, варианты каких-нибудь викторин, варианты, да, то есть их несколько. И отправлять ему всегда разные. Вы можете изменить категорию, да, то есть категория это вот эти блоки, то есть это то, как мы взаимодействуем с нашим пользователем. Вы можете изменить действия в ресурсах. Ресурсы, напоминаю, что это ваши закрытые группы, это ваши чаты. Вы можете ему поменять. Вы можете его заблокировать. Вы можете изменить сценарий. Сценарий это как раз идет то, что связано с автоматическими рассылками, да, то есть которые мы будем отправлять пользователям по определенным критериям. Вы можете очистить корзину, если пользователь формирует определенные товары, а потом необходимо удалить их из корзины. Да, мы нажимаем на очистить корзину, мы можем проводить действия с диалогами, очистить его, изменить, отправить и прочее. Мы можем изменить переменные пользователя, мы можем отправлять триггеры. Триггеры — это автоматическая реакция бота на, на происходящее. Чуть позже объясню. Мы можем очищать статистику и можем э, делать следующее. То есть мы можем создавать строку в Google Sheets, э, ну то есть в Google Таблицах. То есть создать строку, обновить строку, обновить данные. То есть мы можем у пользователя спрашивать данные касательно анкетирования. И если он меняет свои параметры, мы можем вносить изменения. И также мы можем удалять через время блоки. То есть пользователю дается акция, примерно на 24 часа что воспользуетесь специальным предложением. да И человек, допустим, нажимает кнопку, но не использует, проходит 24 часа, и он больше никаким образом не может вызвать это меню. То есть все, оно больше не работает. Это все, заде... это все настраивается именно в действиях. А что касается дополнительных настроек, а здесь есть интересная штучка, называется синонимы. А Синонимы – это те фразы, которые вы можете внести, чтобы если пользователь их вводит в взаимодействие с вашим ботом, то автоматически будет вызываться меню. Давайте я покажу, как это у меня реализовано. То есть мы, допустим, открываем основную группу. У меня есть блок меню. Вот блок меню. И здесь написано, что вы всегда можете вызвать это меню, если напишите слово меню. И в дополнительных настройках я в синонимах указал следующие слова. Меню, меню, меню, меню, меню. То есть с разными вариациями как человек может написать это слово с ошибками. И как только пользователь будет нажимать, то есть будет писать слово меню, автоматически будет вызываться пункт с меню. То есть это иногда интересно, потому что пользователи могут зарыться, уйти куда-то в меню и потом потеряться, как вернуться им обратно. А в данном случае я, соответственно, вам говорю, что вы можете ввести просто слово меню и тем самым вызывать а, данные, да, то есть всегда статичные данные, допустим, там, прайс, цены, актуальность, чтобы всегда все было вот в рамках одного, одной фразы. Это что касается дополнительных настроек. Дальше мы можем отправлять случайные блоки, удалять команды после вызова, удалять клавиатуры, отображать меню и прочее. То есть мы сейчас с вами это разбирать не будем, это более сложные действия. В данном случае, если вы, у вас есть вопросы по тому, что и как связано конкретно с данными блоками, вы всегда можете открыть базу знаний. И важное, что здесь может быть интересным, это защита контента от пересылки. То есть если у вас есть какие-то платные продукты, и вам необходимо запретить возможность человеку купить продукт И потом все скопировать, все, что у вас там есть И пересылать себе в избранное, либо там другим людям Вы можете нажимать настройки защиты контента от пересылки И тот контент, который будет у нас находиться вот в рамках вашего обучения Кнопочка на копировать и репостнуть То есть скопировать и сохранить себе данные Она не будет активна Единственное, что сможет делать пользователь Это именно просто скриншотить экран записывать видео с экраном. Таким образом мы можем с вами заниматься защитой контента от, от неправомерного его копирования. Это вот что касается блоков, это основная логика, по которой вы выстраиваете ваше обучение. Ну не обучение, а взаимодействие вашего бота. Давайте сделаем так, на этом мы этот урок закончим. Мы с вами посмотрели все блоки, которые есть в меню и не уходили в глубину. да То есть именно вот сложные детали, сложной сегментации, определенных действий и прочего. Мы сделаем с вами следующее. Первое. В каждом уроке у нас есть с вами, то есть у нас все находится на YouTube. Курс абсолютно бесплатный. Для того, чтобы вы могли его получать дальше, все очень просто. Нажимаете в описании к этому ролику. Если вы смотрите на YouTube, всегда есть ссылка на вот эту страничку. Может быть, она через время изменит свой вид, но она всегда есть. Проходите регистрацию на платформе и всегда заходите в обучающего бота. Он будет отправлять все уроки, которые будут выходить позднее по данной платформе. Вопрос к вам такой, то есть, чтобы мы не выдумывали и не рассматривали примеры реализации бота на каких-то э, выдуманных примеров, Пишите, какой у вас бизнес, чтобы вы хотели бы автоматизировать через бота и Я постараюсь вас услышать, точнее говоря, я вас услышу, я просто посмотрю, сколько будет откликов под конкретные задач и под конкретных ботов Мы с вами постараемся реализовать бота под ваши задачи в следующих уроках Для того, чтобы вы могли это сделать во-первых, подписывайтесь на бота, ставьте лайки на YouTube, на видео, это будет ваша плата. И третье, пишите комментарии, какого бота вы хотели бы настроить, и опишите примерно его логику. То есть, если вы напишите просто бот для магазина, это непонятно, что должен делать этот бот, какой продукт он должен продавать, сколько этих должно быть товаров. То есть, логику пишите вашего бота, и чья логика будет описана максимально подробно и хорошо, именно этого бота мы с вами постараемся настроить. А так, по плану в следующих уроках мы с вами будем рассматривать сценарий, а именно создание автоматических рассылок и создание ручных рассылок по определенным триггерам. Спасибо за просмотр. Изучайте а, платформу PuzzleBot и получайте 7 приветственных дней к любому из ваших оплачиваемых тарифов. Все. Спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующих роликах.